В науке, медицине и других областях человеческой деятельности принято выделять приоритетные области, которые наиболее актуальны на сегодняшний день. Возможно ли выделить такие приоритетные области в магии? Что именно, какая область работы является наиболее важным в данный момент для магии на Земле? Достижение каких задач сейчас особенно необходимо с магической точки зрения? Да, отличный вопрос. Спасибо, кстати, большое, очень грамотно сформулирован и своевременно, наверное, сформулирован, я бы сказала. То есть смотрите, во все времена как бы, да, задачи, задачи были различные, и магия активировала тот объем человеческих и не только человеческих знаний возможностей, где существовала такая нужда, то есть где существовали провалы или провисы, или наоборот, кстати говоря, развитие может идти слишком усиленными темпами, когда вся остальная система с тобой просто не успевает, тебя просто не догоняет. Тогда магия выравнивает прогрессорством или регрессорством. Да, вот этот вот вопрос равновесия. Развитие мира всех систем, всех форм, доходит до определенного рубежа, до определенной точки, через которую оно переходит уже с какими-то результатами. И тогда возникают другие задачи, на ускорение процесса, на убыстрение процесса, на замедление процесса, на более, на более сжатую его форму. То есть в каждую эпоху, если бы вот так вот отрезать ее по временным как бы отрезочкам, да, в различных пространствах были совершенно различные задачи. Если мы сейчас будем рассуждать об этом, это будет, что называется, из области ненаучной фантастики. Мы можем говорить достоверно лишь о сегодняшнем дне, в том дне, в котором мы сегодня существуем. То, что позволяет нам увидеть наше знание, наше умение понимать ситуацию в объеме, а не в частности. И вот все это дает возможность сформулировать сегодняшний этап магического развития реальности, данной реальности, как необходимость гуманного соединения, гуманного соединения всего со всем. Люди, боги, системы, живое, неживое, подходят к рубежу, когда надо искать общую точку соприкосновения, хотя бы точку, лучше бы, конечно, плоскость или пространство, ну хотя бы хоть какой-нибудь объем, ну хотя бы точку. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что этой точки пока не найдено. Эта точка, может быть, могла бы быть более очевидна, если бы развитие человека и реальности шли снизу вверх, то есть от потребностей к возможностям. Это так называемый дионисийский путь, когда мы развиваем себя от простого к сложному, формируя себе личный опыт, который происходит в неразрывной связи с внешним опытом. Это прекрасный процесс, проблема только в одном, он идет очень долго. Если бы мы все сейчас с вами развивались по денисийскому пути, то мы бы жили, наверное, где-нибудь ну, в районе 5-6 века до нашей эры. Вот где-то в этот период времени. Это было бы гуманное общество там, Платона, Эсхила, э, Стоиков, да? ну, так как оно описывается, конечно, с сегодняшнего момента. Но это долго. Ни у кого из богов нет такого запаса времени. И поэтому, конечно же, все работают на скорость, все работают на время. И чтобы это время расходовать правильно, процессы должны идти в несколько ускоренном режиме. Для этого нужно вводить специфические инъекции. То есть развитие уже идет не только снизу вверх, но и сверху вниз. Сверху добавляются элементы той самой необходимости, которые сознание, по идее, должно прийти естественным путем, ему дается как бы искусственно показывать. Необходимость это вот это. Смотри, сейчас необходимость завоевать мир, а сейчас необходимость там, изобрести радиотелефон. А вот тут вот необходимость там, не знаю, завоевывать, открыть Америку, вот необходимость такая. Да? И в каждую эпоху, каждое время, каждый кусочек отрезок на разных временных линиях свои необходимости. И вот чем больше этих инъекций подгружается в виде внедренной необходимости, это как реклама майонеза. Если тебе через каждые пять минут показывают майонез по телевизору, ты через три дня поверишь, что майонез это самое ценное, что может быть в жизни, другого ничего ценного нет. И вот здесь то же самое, да, вот эти вспышки света постоянные, которые говорят, необходимость, необходимость, необходимость, необходимость, они формируют другие системы, формируют эгрегоры, формируют иначе мировоззренческую парадигму. Она ускоряет процессы, человек уже не ищет среди огромнейшего количества возможностей, он среди огромнейшего количества возможностей выбирает четко показанное и прет к нему, как ульдозит. И это быстрее, и это получается быстрее. Только вот все остальные возможности оказываются неосвоены. И вот эти неосвоенные возможности, если они в любом случае должны по общему техническому заданию проявиться, они вылезают в виде элементов зла, как сказали бы да? монотеисты. Это то, чего не должно быть с точки зрения монотеизма. Те же показали вот это пятно света. Ну что ты в самом деле? А ты распрыгиваешься, разбрасываешься. А человек вот тварь такая, понимаете, в нем живет Бог, который хочет совершенно другого. И он начинает вытаскивать из тьмы собственного мира и из первоосновы зла, вытаскивать то, чего ему совершенно не показывается в общей мировой системой достижения результата. Начинаются вот эти вот конфликты. Конфликты, они всегда проходят через определенные стадии. Есть алгоритмика конфликта. Сначала полное непринятие, потом полное размежевание, потом попытки друг друга увидеть, потом попытки договориться, найти компромисс, все это, нужно время. А время это уже упущено, а время это уже упущено. Если сейчас внедрять вот этот принцип толерантности, который как раз попытка договориться, соединить все несоединимое одно со всем, это, знаете, они так вот на арабов реагируют, невозможно негра да? с белым применить, а не знаю, со Скандинавом, Хотя долго-долго это внедряется, все равно вот это вот внутреннее, неотработанное естественным путем, оно вылезает и превращается в родовой. Не нашло оно применение естественным путем, искусственным, прививка это может не выдержать. Она просто не выдержит. Она в большом количестве становится не лекарством, а ядом. И это еще... В Европе не проявились ни горные великаны, ни тролли, ни эльфы с крылышками, представляете, что бы с ними было, если бы они еще до кучи вместе с арабами. Кажется, что то не город, то большая психбольница. А ведь это тоже предстоит, это все равно неизбежно. Люди-то друг с другом договориться не могут, что ж поговорить о представителе других раз? Ну, В общем, пока проигрыш по всем фронтам, потому что слишком много света, как и слишком много тьмы всегда приводит к нежелательному результату. Вот, поэтому это, этот эксперимент, который проводился за последние две тысячи лет, что достаточно человеку и не только человеку, а вообще всем системам правильно показывать, чему им надо достигать, они не будут хотеть ничего другого. Черта с два. Все равно хотят и будут хотеть, поэтому неизбежно придется применять другие алгоритмы достижения результата.